ребята всем привет в этом видео я хочу с вами поделиться как можно с помощью контура по стекла и керамики и красок по стеклу и металлике разукрасить бокал такой вот винный бокал и разукрасить его такими красивыми миленькими цветочками смотрите. Вот в таком вот стиле, цветочном стиле, я хочу показать, как я расписывала этот бокал. Такая вот милота получилась. Использую я контуры фирмы Декола. Контур по стеклу и керамике у меня есть такой вот с золотыми блестками. И такой контур тоже фирмы Деколы золотой вот где листики я проходила золотым контуром а где листочки цветочки я уже проходила контуром с золотыми блестками такой эффект получился использовать я буду краску по стеклу и металлике фирма витраль вот, если я правильно название озвучила вам. Она на основе растворителя. И дополнительное закрепление она не нуждается. Она просто высыхает и уже бокал можно применять по назначению. Ну что ж, давайте покажу вам, как все это будет происходить. Приятного вам просмотра! Следующий способ... Мы будем делать с помощью контура с золотыми блестками и контур просто золотой по стеклу и керамики. Тут я хочу сделать рисунок цветы и ветки с листочками контуром с блестками золотыми блестками я буду делать цветочек. Этот контур, когда высыхает, он не будет такой вот белый, как сейчас кажется. Он, когда высохнет, он будет очень красиво смотреться. Будут видны только блесточки золотые. примерно такие же делаем еще несколько штук вот возьмем чуть-чуть выше и у нас будут круглые листочки цветочки мы посадили у нас получился один большой такой центровой и четыре поменьше сейчас я хочу просто золотым контуром по стеклу прорисовать сами листочки веточки с листочками и Цветочки, листочки мы разрисовали, вернее, нарисовали, и даем всей этой красоте тоже просохнуть, там, где уже контур с блестками подсыхает, можно увидеть, что больше проявляются блесточки так ну и ножку мы тоже. Распишем, возможно, в виде веточки. Сделаем. Ну вот, в виде веточки такой разрисовали. оставляем тоже до полного высыхания давайте я быстро расскажу о краске которую я использую это краска фирмы ветраль с обратной стороны тут хорошо не написано как ее использовать как хранить время сушки 8 часов краска по стеклу и металлу прозрачная фирмы ветраль краска на основе растворителя то есть не на основе воды все цвета между собой хорошо смешиваются наносить на поверхность нужно обезжиренную <coughs> мягкой кистью или специальным спонжем после высыхания поверхность гладкая и глянцевая это действительно так продукт морозостойчив. краска Легковоспламеняемое. Изделие можно мыть вручную, не мыть в посудомоечной машине. Хранить в защищенном месте от детей. Инструменты после применения промывать растворителем для масляной краски. Краски я заказывала через интернет-магазин в художественной. Также, я думаю, их можно приобрести в любом художественном магазине. Не знаю, если они в наборе, я думаю, что есть. Я покупала их поштучно. Выбрала зеленый, синий цвет и желтый. Также, почему-то я решила выбрать красный и такой вот вишневый. Они на стекле выглядят практически одинаково. Желтый и зеленый, они имеют такой вот полупрозрачный цвет при одном слое. Поэтому, чтобы цвет был насыщенный, я накладываю несколько слоев. Не дожидаясь того, как краска полностью высохнет. Просто наношу сразу сверху в ну, следующий слой. Какой растворитель для масляных красок я использую? Вот обыкновенный растворитель для масляных красок без запаха. С помощью него я промываю кисточки. Все, быстренько вам рассказала, теперь давайте приступим разукрашивать наш бокал. Вот, ребята наш итог вот такой вот красивый цветок получился центральный самый большой и такие четыре небольшие цветочка очень нежно очень миленько получилось на основании у нас получился такой узор в виде листочков очень жалко и даже немного как-то обидно, что в то время, когда я наносила краску, то резкость была очень плохая. Да, то есть такое, к сожалению, у меня нет профессиональной камеры и не супер-пупер телефон, и поэтому такое случается. Но я просто не могла с вами не поделиться, какую красоту можно сделать. Я думаю, что саму суть, вы уловили нанесение краски на бокал. Сначала мы контуром делаем узор, рисунок. После высыхания контура мы краской заполняем пустоты с помощью мягкой кисточкой. В моем случае, так как я краску использую на растворителе, на основе растворителя, то мне нужно свои кисти промывать тщательно. А в тех случаях, если вы используете краску по стеклу и керамике на водной основе, вам нужно закреплять свой рисунок после высыхания лаком. Тоже специальным. Или универсальным. Вот такой вот красивый узор. Мне очень понравилось, как вам такой узор. Напишите. Пожалуйста, мне очень будет интересно также на канале есть и другие работы, другие росписи по стеклу с другими узорами только контуром, контуром и красками. Также самый первый видео, которое я сняла, это роспись по стеклу белым контуром. В стиле кружева. Тоже очень красиво и празднично получилось. Все вы это можете уже увидеть у меня на канале. Ну а также другие видео с другими работами, поделками и с моими картинами. Все, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь со своими друзьями и знакомыми. А мы с вами увидимся в новых видео творческого вам вдохновения и развития. Пока-пока!